ребят всем привет привет В связи виктор бандалет я являюсь основателем клуба сытых сетевиков автором книги формула привлекательного маркетинга и сегодняшняя тема очень интересная я делал даже анализ смотрел изучал рынок откуда же 160 что 160 это видно и слышно на 160 откуда же пришел сетевой маркетинг все началось с индустрии прямых продаж все вы наверное понимаете что сетевой маркетинг в принципе входит в категорию прямых продаж по крайней мере надежными считают компании которые входят в ассоциацию прямых продаж кто такой слышал поставьте пятерочки вот, поэтому можете прямо а, вбить в поиск Яндекс, Google, а, Ассоциация прямых продаж и а, вбить в поиск свою сетевую компанию. Если она там есть, значит, ну, вам нечем беспокоиться. Весь мир признал то, что ваша компания надежна. Но даже если она не входит в ассоциацию прямых продаж, тоже, в принципе, можете не беспокоиться. Это раньше были такие критерии. Но в любом случае, если вы найдете свою компанию в ассоциации прямых продаж, значит, это что-то до чего-то стоит. А, Итак, ребят, а, и вот именно сетевой маркетинг начался когда-то в ассоциации прямых продаж. То есть первые такие понятия дистрибьюции началось еще в далеких тысячу. 886 1886 году, представьте, ребят, 1886 год, когда была основана компания California Parfume. И кем же оно было э, освоено? И одним из основателем это было э, Avon. Да, то есть и именно оттуда потом выплыла вся компания Avon. И вот можете как бы даже считать, что а, одна из самых таких старых основателей и прародителей сетевых компаний – это компания Avon. Ну, по крайней мере, корни от Avon. И а, в тысяча, уже, вот представьте, а, в 1906 году, в 1906 году, а, Avon, ну, грубо говоря, вот давайте мы будем называть, чтобы вас не потать, Калифорния Парфюм, работало 10 тысяч женщин-продавцов, дистрибьюторов, 10 тысяч. На тот момент это было очень и очень много, в 1906 году. Тогда уже в 1905 один из основателей, вот Калифорния Парфюм, открыл а, свой, а, свой такую Компанию прямых продаж, когда платил проценты с дистрибьюцией и с реализацией продуктов, вот ты реализовал и получил проценты. Там было оно больше на элитную категорию людей, там моющие средства для дома, ну, такие дорогостоящие были моющие средства для дома, для дорогих костюмов э, мужских. И в 1931 году, в 1931 году открылась такая компания, как Tupperware. Либо, либо как еще можете назвать вот Tuperwo, Tuperwor, Tuperwe, не знаю, поставьте пятерочки, если знаете такую компанию, она до сих пор существует, так же как и компания Avon, да, то есть Tuperwe она достаточно тоже давно и на русском рынке она представлена, можете прям ввести где-нибудь в Google, Яндекс и тоже найдете данную компанию и поймете чем она занимается. И вот уже вот знаете, вот такая вот история шла-шла-шла с 1886 года, и они увидели преимущество вот именно с 1886 году, а, вот эти компании, они уже договора, которые заключали дистрибьюторы, они как бы говорили о том, что это ваш, ваш непосредственный бизнес, вы являетесь своими дилерами, которые берут у нас товар, мы вам платим продукт, и вы создаете свой собственный бизнес. Да? Ну, Тупервар, да. Светлана пишет, что в Красноярске работает Тупервар. Вот, и а, исходя из этого, вот эта индустрия развивалась, развивалась, и они поняли и увидели преимущество, когда а, проще платить не за рекламу, да, то есть в, в телевидении, радио, билборды, да, вот тогда я, я это, вот преимущество того, когда ты знаешь английский язык, ты лазишь по западному рынку, и вот, Первые рекламки в 1886 году, они звучали практически все так же, как оно звучит сейчас. Вот эти листовочки и рекламки в газетах. А, как, э, ищем женщин на ä, должность ä, агента прямых продаж ä, в компанию California Parfums ä, доход не ограничен ä, от полной ответственности самого на себя, звоните по телефону да, то есть вот что-то вот в этом роде и с тех пор, как на рынок СНГ пришли сетевые компании, практически ничего не поменялось вот в вот 1886 году вот так вот искались типа три, три, требуется же для должности агентов прямых продаж компанию Калифорния parfums доход не ограничен потенциал развития звоните по номеру такому то таком-то таком-то вот и уже в 1945 году ребята вот как только война закончилась пришла пришла пришло такое понятие как сетевой маркетинг Люди поняли, что люди, компании прямых продаж поняли, что необходимо дать больше волю а, людям для того, чтобы они развивались, у них был еще больше стимул а, приводить клиентов в компании, а, в компании да, то есть потреблять продукт. И в 1945 году была основана California Vitamins, основатели которой потом а, пришли к Amway, да, то есть вот там Вей потом образовался, ну вот с 1945 года и все вот как вы заметили все было в Калифорнии, да, то есть вот Калифорния парфюм, который потом вытек Вейван, Калифорния витаминс да, то есть которая вытекла потом во все известные компании, которые мы все с вами знаем и вот это первая компания в 1945 году, это первая компания, которая стала выплачивать проценты больше, чем на один уровень поколения. Да? То есть не первый уровень, как вот вы пришли, распространяете, имеете проценты. А вот уже много, многоуровневый маркетинг, когда уже вы когда привлекали еще одних дилеров, либо дистрибьюторов, которые тоже искали клиентов, и вам тоже выплачивали проценты и а, вот какие были первые условия по маркетинг плану то есть я нашел даже то как, какие были условия в 1945 году которые маркетинг план предоставлял а, первое дистрибьюторы получали продукт со скидкой в 35 процентов ребята вам это интересно поставьте от 1 до 10 насколько вам интересно слышать эту информацию необычную да и обязательно делитесь с себя на стене чтобы показывать своим партнерам, потому что это в принципе, одно из условий а, понимания индустрии сетер-маркетинга – это фаза 1 или фаза 0, которую вам нужно освоить, чтобы быть уверенным в индустрии, для того, чтобы непоколебимо строить сеть, непоколебимо строить этот бизнес, потому что вы знаете историю этого бизнеса. А, вот. И а, таким образом а, 35%, да, то есть практически ничего не изменилось, да, то есть 35% получали дистрибьюторы, данной сетевой компании скидку на а, продукт и компания отдавала 25 процентов с реализации продукта в среднем а, для тех дистрибьюторов которые а, привлекали клиентов более чем средний средний обычный ну, клиента да, то есть ну, дистрибьютор то есть давали дополнительно 25 процентов с продаж да то есть вот вы Привлекаете клиентов, помимо того, что у вас есть еще скидка 35 процентов, вам еще компания отдавала 25 процентов с прибыли. Ну, то есть компания жертвовала 50 процентами своей прибыли для того, чтобы делиться со своими дистрибьюторами. После того, как этот человек, то есть дистрибьютор, привлечет 25 клиентов, после того, как человек привлечет 25 клиентов у него появляется возможность строить, при, приглашать людей, которые тоже будут строить сеть. Да? То есть у него открывается такая привилегия. Сегодня такая привилегия сразу же после регистрации. Представляете, какой стимул раньше был людям пахать, работать, много работать для того, чтобы э, прибыль получать? Сегодня это привилегия абсолютно у каждого. Раньше было, вы получаете 25% с каждого привлеченного своего клиента, то есть был стимул продавать. Ну и плюс, э, когда вы привлечете 25 клиентов, только тогда у вас появлялась возможность строить сеть, да, то есть тех людей, которые тоже будут приглашать своих клиентов и зарабатывать на них. И компания позволяла продавать именно вам. То есть вы могли наценку любую ставить, меньшую, большую, но то есть уже не обязывало. То есть компания бы с вами не судилась, вы, вы бы были бы как одной из частей франшизы. То есть от вас вы могли иметь право от имени компании продавать. Не в компании надо было идти покупать в офисы, да, то есть не было раньше интернет-магазинов в офисы, а именно у вас вы могли целый склад закупить, да, то есть и свою цену ставить. То есть такой свой мини магазин, да, то есть либо свой мини склад, который имел еще определенную прибыль. И вот как только вы вместе с командой, да, то есть уже вместе с командой привлекли 150 клиентов, да, то есть не одно, а, и тогда вам еще компания открывала по маркетинг плану 2%, с товарооборота который делала ваша команда то есть только тогда когда у вас было в команде от 150 человек да то есть клиентов которые не, не лично вы привлекли а вместе уже с сетью вам компания начинает выплатить еще 2 процента с товарооборота сделаны а, всей сетью вот так вот ребят вот такая вот история сетевого маркетинга ну и потом вы уже знаете а, начали проблемы а, что начали обвинять тут, тут ну потом откры от, от, от, открылся тот же амвей то есть отсколочки такие пошли а, вот и начались там судебные тяжбы, судились очень долгое время, что сетевой маркетинг это незаконно, что это пирамида, по итогу суды выиграл сетевой маркетинг, доказав, что это реальная бизнес-модель, с которой нужно считаться, ну и до сих пор сетевой маркетинг является легальным бизнесом, который предоставляет множество рабочих мест, который дает возможность зарабатывать, реализовываться, расти и снабжает, так сказать, качественной, хорошей продукцией, ну, хорошей сетевой компании. Много есть сетевых компаний, которые прикрываются пустышками, но многие сетевые компании изготавливают действительно хороший, качественный продукт, качество выше рынка и дает возможность реализоваться по карьере сетевого бизнеса. Вот, ребят. Это то, что я вам хотел сегодня рассказать. Так обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. Делитесь у себя на стене, чтобы помочь рассказать об индустрии всем желающим, чтобы нас было больше знающих, понимающих и осознанных.